Здравствуйте! Сегодня поговорим о красиво цветущих, самых красиво цветущих, плющелистных, ампельных пеларгоний. У меня собрались очень красивые сорта. Сейчас э, февраль месяц, и они только пустили в рост, свои верхушечки начали просыпаться. И чтобы они сильно не вытянулись, их нужно обрезать, обрезать, правильно обрезать. Вот у меня сорт, смотрите, какой красивый, замечательный сорт. Крокодил или как он называется, не знаю. Мне где-то записано, но на горшочках, к сожалению, я не подписала свои растения. И сейчас я вам покажу, как укоренить растения, которые вы не записали и хотели, чтобы этот сорт сохранился. Название растений не записали и хотели бы, чтобы этот сорт сохранился. И назвать его в дальнейшем так, как он называется. Для начала берем вот такой опрыскиватель, подготовим стаканчики, сделаем в них дырочки, насыпем грунт и приступим. Как я делаю дырочки в стаканчиках? Беру обыкновенный паяльник старый, потому что новый мне сын не дал протыкаю паяльничком, и получаются кругленькие дырочки. Одной рукой очень неудобно, но дырочка протыкается моментально. Вот видите? Раз. И так каждый раз. Но дырочка необходима для того, чтобы выходила лишняя влага, не застаивалась вода, не загнивала почва да во всех стаканчиках было дырочки проделаны приступаем к посадке наполняем грунтом стаканчики и начинаем сажать наши растения теперь нужно стаканчики наполнить грунтом каждый стаканчик вот у меня есть помощник он мне наполняет грунтом и мне облегчает работу. Я ему подставляю стаканчики. А он каждый стаканчик насыпает грунта смесь. Смесь состоит из верхового торфа и перлита. Это самая лучшая смесь для того, чтобы укоренились ваши растения. Если ставить перегнойную смесь, ну добавить еще перегноя, тогда корни пускают меньше. А так перлит удерживает влагу и когда нужно отдает ее растению очень хорошо вот мы с помощником сейчас нагрузим торфяными торфяной смесью стаканчики и будем делать посадочку смесь слегка влажная земляная смесь Ну, не сильно. Вот так, видите, скомкивается и держится немножко. Берем вот такой у меня препарат есть. Это не реклама, это просто препарат, я пользуюсь, который несколько лет подряд. И хочу вам посоветовать. Он мне очень нравится. Этого препарата нужно брать 1 чайная ложка на с половиной литра воды. Здесь у меня полтора литра воды. Возьмем половину чайной ложки ложка у меня будет пластиковая пол ложечки наберем вот я взяла этого препарата насыпала он в сыпучем состоянии такие гранулки пол чайной ложечки теперь высыпаю высыпаю сюда в эту водичку перемешиваю она очень быстро гранулы растворяются уже практически не видно сейчас закрочу перемешаю я закрутила свой опрыскиватель, теперь просто вот так сболтаю. и гранулы уже у меня растворились. Теперь что я буду делать с этой водой? Этой водой с препаратом я буду поливать землю, но для начала мне нужно посадить мои растения. Сейчас приступим к посадке растения. Возьмем, например, вот этот кустик. Здесь он у меня подписан. Вива Каролина. Это замечательный куст с растением. Он сказочно цветет. Обалденно. Я возьму с него вот этот череночек. Вот видите. Так раз. Он очень легко берется. Вот эти нижние листики я уберу. Вот. А эти листочки оставлю. Его не нужно подсушивать, ничего не нужно делать. Просто берем и вставляем в горшочек. Все. И этот горшочек нужно подписать. Так как я знаю название, я сейчас маркером напишу здесь Вива Каролина. Вот у меня черный маркер, который не смывающийся, и я подпишу. Я подписала еще один стаканчик вот Вива Каролина для того, чтобы сейчас расскажу. Смотрите, это растение у меня как бы вытянулось. Вот этот ствол, он мешает росту. Я хочу его здесь обрезать, а вот этот кончик тоже укоренить. Можно было бы этот, но здесь очень мало почек. Здесь просыпаются эти почечки, здесь почечка проснется, здесь и будет замечательное растение. Если я вот это обрежу, будет больше силы идти на вот эти растущие которые вновь открывающие почки. Может еще спящие откроются. И кустик будет смотреться пышненький. А если бы я оставила, он бы вытягивался, вот эти доминирующие росточки бы росли вверх, а эти бы остановились в росте. Я этого не хочу, так как теперь я беру секатор и обрежу вот в этом месте. А вот этот верхний череночек, который я обрезала. Видите, вот этот ствол весь не буду, конечно, так сажать. А вот в этом месте его обломаю. Он обламывается очень легко. Вот видите, в этом месте. А эту палочку выброшу. Сейчас вот так перегнуть нужно. Одной рукой очень неудобно, конечно. Я же хочу вам показать. Сейчас возьму секатор. Подрежу в этом месте. Все. Здесь убирать никакие листочки не нужно. Ничего оно ну, не загниет. Ничего лишнего нет. В этот горшочек, который я подписала, вставляю череночек. Вот у меня два растения. Будет Вива, Каролина. Теперь будем следующее сажать. Пока я сажаю в сухую землю, а затем буду поливать вот этим раствором с препаратом, который я сделала. А пока в сухую землю. Вот это выбросим. С, вот этого, с этой веточки ничего не получится, это смело можно выбрасывать. И вот посмотрите, какой пышненький кустик получится. Если проснуться, еще вот здесь почка, здесь почка. Здесь вот начало просыпаться зелененькая, вот. Вот, и будет красивенький, пышненький кустик. Дальше смотрим. Это растение, смотрите, какое оно замечательное, красивое. красиво. А вот эта веточка портит всю декоративность. Ее нужно удалить. Она не нужна здесь совершенно. И тянет силы. Видите, она зелененькая, сок поступал к этому растению, видите? И веточка, она здесь не нужна. Стволечек такой. Это растение мы пока резать не будем, так как оно сильно молоденькое. Я его осенью только посадила, и оно прижилось. Видите, можно было бы, конечно, верхушечку эту срезать. Но, наверное, не буду. Я его, знаете, что сделаю? Прищипну. Вот это молодое растение пошло в рост. Я вот эти два листочка прищипну. А прищипка делается для того, чтобы пробудить тем самым спящие почки. Не дать рост верхушечному растению, чтобы оно в рост не росло. Так, с этим растением что мы будем делать? Видите, я их не подписала, эти места. Сейчас я вам расскажу, как я делаю. Здесь тоже я прищипну. Вот этот листочек, даже верхний, сниму его. Вот, и выбрасываю прямо в горшочек. Все, с этим горшочком мы закончили. С этим горшочком больше ничего делать не будем. Можно отнести его на место. Берем следующий горшочек. Сейчас он зацепился немножко. Здесь уже будет больше черенков. Как вы видите, куст пышный, красивый. Нарос хорошо. Он был обрезан осенью досконально, так как мне надо было очень много черенков. И к весне, видите, как он пошел в рост. Это немножко он приклонялся к окну, к стеклу. И видите, как-то листики деформировались немножко. Может, подмерзли. Но ничего, он отойдет. Все у него будет нормально. Здесь у меня посажено два куста. Как называются, я не подписала. Я знаю, что это красный архивийский. Ларгония, Но я не подписал. Сейчас будем ее укоренять. Для начала обрежем один из этих кустиков. А затем покажу, как я буду писать название. Вот название в данный момент я не знаю, как оно называется. Сейчас я придумаю, как выйти с этого положения. И вас научу. Так, смотрите, какой длинный побег. С него можно сделать несколько расточек. Вот один. Наверное, один сделаем росточек. Пусть он еще подрастет. Вот так. А раз. Обрезали. Одну детку сделали. Вот. Вторую делаем. Детку. Так. Вот какой длинный. Длинная веточка пошла в рост. Вот. Вот. Так мы прижем и эту здесь уже вот так сделаем. Вот эту немножко срежем как? вот так. Ой, поломала. Ничего. Так поломанный посадим, вырастет. Всё вроде бы этот кустик мы обрезали это это с другого кустика Видите? замечательный кустик так как мы выходим с положения с незнакомым растением а вот смотрите как берем маркер пишем на нем номер два на стаканчиках пишем номер два. и когда растение зацветет я буду смотреть по номеру и напишу название я, потому что по цвету я знаю где какое у меня растение а по номерам я точно угадаю вот я взяла 5 стаканчиков и все пять стаканчиков подписала номер два. И теперь буду высаживать эти пеларгошечки. Смотрите, самая длинная пеларгония. Пускай растет. Вот этот кончик желательно подрезать. Не нужен такой сильно длинный. Вот так, вот в таком состоянии. Я хочу вам показать все, поэтому все одной рукой стараюсь. И просто вставляем в горшочек. не укоренитель, ничего. Вот так просто вставили и все. Теперь следующее растение. Вот видите какое. Просто вставляем в горшочек. Я люблю вставлять до конца горшочек. А здесь вершок должен быть. Следующее. И вот последнее растение. Вот это тоже длинноватое немного. Нужно срезать. Сейчас. Пока нацелюсь одной рукой, оно у меня упадет. И сажаем в горшочек. И таким образом поступаем с остальными растениями. Только пишем на следующем горшочке номер три. Номер 4, номер 5. Итак, высаживаем все мои растения. Итак, я с вами укоренила вот 19 черенков. Э -э свои растения я больше обрезать не буду. Весенняя обрезка на этом закончена. Э -э будет летняя обрезка. Летнюю обрезку я вам буду показывать. Теперь приступим. Я их не поливала, э -э сажала в чисто сухую земля Смесь, э, смесь я говорила, там вам. Торф и перлит. Теперь накачиваем опрыскиватель и начинаем поливать. Опрыскивателем очень удобно поливать. Бывает еще с такими длинными, гибкими носиками. Но какой у меня есть, такой есть. Я такой вам и показываю. Поливать нужно воды столько чтобы на дне показалась водичка и тогда достаточно еще вам хочу сказать из-за чего я поливаю сажаю их в сухую землю так как посадила на глубину а затем когда поливаю земля более плотного состава делается и обволакивает череночек не нужно его Пальцем прижимать, так как обычно сажаем, посадили и пальцем прижали. Это очень удобный способ. Попробуйте, может вам понравится. Мне он понравился. Пальцем тоже легко прижать. Вот так взяли череночек и землю прижали. Тоже очень хорошо, хороший способ. Но этот тоже мне понравился. Эту пеларгонию не надо подсушивать, ее очень легко укоренять. Ну как, может быть, это для меня легко, для кого-то сложно. Ну, учитесь, делайте, как я, может быть, у вас получится тоже легко укоренить ее. Видите, немножко неудобно доставать ее, чтобы полить, если носик был длиннее. Было бы удобнее. Вот так вот я все пиларгошечки пройду, полью. Перлит напитается, заберет лишнюю влагу. И затем постепенно будет отдавать моим растениям влагу перлит. Свои вновь посаженные растения я на окно не ставлю. Я ставлю э, напротив окна, вот возле холодильника поставила чтобы на холодном окне они не подмерзли. Сегодня они будут здесь стоять. Все, спасибо всем за внимание. Оставайтесь на, на моем канале, когда зацветут эти малышечки. Все вам покажу, расскажу, как дальше буду формировать свои растения. Всем удачи, всем пока.